Сегодня у меня очередной поход, нахожусь на платформе Малина и будет интересно. Привет, друзья! На сегодня лыжный походик и на пути по маршрутам мы посмотрим две достопримечательности. Это усадьба середнякова и мертвый город или киногород Порто-Пилигрим, по-моему, называется как-то так. В общем, расскажу прикольный маршрутик, как его сделать простым, сложным, детским. Погнали! Вот такой вот еловый лес нас встречает у платформы Малина, а лыжня нас сразу же уводит в глубь леса. Вообще не верится, что находишься В 20 километрах от Москвы Такое ощущение, как будто На далеком севере, такие пейзажи Поля Ели Ну вообще Ну и для таких, как я, которые Немножко промахнулись и не с той стороны Леса вышли Здесь вдоль дороги Вот этой улицы Середниковой есть вот такая вот лыжня и сразу после спуска можете найти такой вот самодельный мостик через речку Гаретовка я столько удовольствия испытываю от этого маршрута такие нигде торопить не надо, везде есть лыжня прокатанная такой лес еловый, вообще красотища Любопытно, просека это или нет, по верхушкам пока не видно. Когда просеку определяем, всегда смотрим наверх, если просвет. По верхушке леса всегда видно в правильном направлении или нет. Видно, да, что вот, Но прямая у нас просека. Возможно, иногда на маршруте буду называть э, усадьбу Середняково и ставить неправильное ударение. Вы, в общем, не хайте меня за это. Я не специально. Середникова, Бессередникова, Середникова, Середникова, Середникова. Ну, вот мы в усадьбе Середникова. Вон там за мной мостик такой живописный. Нельзя, что ли? В смысле? Оставил, короче, там лыжи. Иду вдоль заборчика, чтобы посмотреть на усадьбу. Потому что внутрь что-то... Попасть нельзя, потому что калитка закрыта. Надеюсь, мои <смех> <смех> лыжи не сопрут, блин. А то пойду отсюда пишка Вот так вот приходится идти по колено в снегу. Чтобы посмотреть эту усадьбу. Нашел дорожку, чтобы обогнуть это имение. И посмотреть, что с другой стороны. Опять в горку, а что такое? сюда прикольнее всего с экскурсоводом группу проходила немножко послушал у них кто жил, когда жил, кто это имени купил там и так далее ну в общем до сюда можно на машину доехать и походить погулять здесь усадьба Середникова историческое название Средникова ничем бы не выделялась из подобных имений если бы не ее судьба очень много великих людей были связаны с этим местом здесь отдыхал Шаляпин Частенько бывали Рахманинов и Конюс, гостил Серов, отдыхал в Имении и Ленин. Провели свое детство столыпин и его племянник Лермонтов, на произведение которого это место оказало очень большое влияние. Вот такой вот вход, Пилигримпорта. После входа сразу вот такие вот разноцветные домики. Ну, в общем, очень даже необычно. Так, виселица есть, а веревок не оставили, блин, всех повесили, что ли? Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо, друзья. Пучки, узенькие, домишки, это понятно. Декорации, короче. О, кружку рома у меня. Сцена Раздолбанная пианино Самый прикольный здесь, это, конечно вот корабль Вот остальное так Ну, короче, как там говорится Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться Потому что Реально ожиданий было больше, чем это место есть на самом деле. Вот конкретно ради этого места ехать, конечно, не стоит. А для того, чтобы разнообразить свой поход, маршрут, посещи, посетить какие-то места, э, да, в качестве дополнения пойдет, но чтобы вот конкретно сюда приезжать, нет, ребят, вообще не стоит. К тому же на корабль вообще не забраться. Вот здесь когда-то был вход, и он просто заколочен. Поэтому вот вот корабль, вот смотрите, ходите вокруг него, а на него нельзя. Ну и время у нас обед, а это значит, что пора обедать. Сейчас мы найдем более-менее подходящее местечко и будем готовить кушать. О, вот, рядом с санаторием есть родник. Здесь можно набрать водички. Так, ну, нашел местечко для моего обеда. Сейчас я сижу здесь делаю столик. Сегодня мы готовим кускус с говяжьим фаршем и овощами и с томатами. Короче говоря, у меня заранее приготовлен фарш и овощи такие, знаете, замороженные бывают. Если у вас нет воды и вы хотите сделать обед, топите снег. А вот в этом видео я показывал, как это сделать. Ребят, буду повторяться. Как в предыдущих роликах, не ставим баллон на снег. Баллон моментально остывает и газ начинает плохо работать просто горел. Вот, наливаем в нашу емкость немножко водички, так чтобы она покрыла дно. И туда же отправляем мясной фарш, точнее говяжий фарш и наши овощи. У меня это вот ну, совсем немножко. Томаты резанные. Или это может быть томатный соус, томатный сок. В общем, неважно, Главное, что-то томатное и пожиже. Смотрите, чтобы жидкости в вашей чаше было много. Потому что кускус – это такая сволочь, которая впитывает в себя всю жидкость из блюда. Так что будьте внимательны, ее должно быть прям вот достаточно. Я, наверное, еще водичку сюда долью. Кускус. Догадайтесь, из-под чего у меня баночка. Баночки из-под анализов, они стерильные. И их не надо ни сушить, ни мыть, ничего. Просто купил в аптеке вот эту баночку, засыпал сюда какой-нибудь продукт и все, и взял с собой. То есть очень удобно и плюс к тому они герметичны. Очень вот, готовы. Можно засыпать кускус. И вот в итоге... Что у нас должно получиться? Овощное мясное рагу с вкусом, я бы сказал. Тем, кто ест вместе со мной, приятного аппетита. Единственное, что если на морозе, я бы что-нибудь остренького туда еще добавил. Типа Табаска какого-нибудь, прям, был бы вообще супер. Снежочек падает от ветра, красотища. Идеальный детский маршрут, вот чтобы посмотреть вот эти две достопримечательности. И закончить маршрут, уехать на сесть на автобус и уехать до платформы. Ты закончить маршрут можно вот на этой остановочке. Друзья, маршрут от Малина является универсальным. Его можно закончить возле усадьбы или пойти дальше до Никиевки, как я. Можно смотреть за или не смотреть. Или спрони... спланировать его вообще совершенно иначе. Друзья, ходите в походы чаще, будьте здоровы и помните, что походы... Это просто. С вами был Максим. До новых встреч. У меня здесь как минимум две порции, а то и три будет. Двоих, на ну, троих. Сам все съел. Простят. К ходу от платформы Мали... Малина. Малина, От Малинки, от Маники, Малинки. Данный маршрут. От э, Малинина. А, Малина. От Малинин. От этой платформы, что я шел.